Итак, друзья, три часа. Трогаемся в путь в Адлер. На улице ночь, темно, никого нет. Сейчас кольцевую проскочим. раз. Счетчики сброшены все. На ноль, чтобы удобнее было считать. 7 августа 2022 года. Мы с Тоби едем на море. Вот ровно где-то час он пытался пристроиться и вот устроился своего, со своим любимым другом, с любимой игрушкой на подушке и на подстилочке. Кстати, подстилочка охлаждающая, очень качественная. Все. Вот такую собаку нельзя не любить, но ну, это вообще просто прелесть. И дальнобоя пробочка стоит они взяли перекрыли обочинку потому что московтер сразу появился, впереди фура съехала с дороги и по обочине сразу пошли. 700 километров, стоянки, конечно, мрак, в сортир не зайдешь, народу битком. Вот, сейчас туда-сюда пройдем с Тобиком прогуляемся и поедем дальше, хоть машина чуть-чуть остынет. Естественно, для Тоби были созданы все условия в машине, чтобы он чувствовал себя комфортно. Остановились в Богучарском районе. Даже на отдыхе, когда мы остановились недалеко от Краснодара в гостинице, лежаночку Тоби положили в ногах у хозяев, чтобы ему было комфортно ночевать. Надо сказать по правде, уснул он как убитый. Проснулись без 15.05, проспали. Вот так, трасса уже шумит, вокруг поле подсолнухов, солнышко взошло, вот в такой гостинице мы ночевали, сейчас поедем. Так, солнышко взошло, пол шестого, стартуем, значит проехали проехали мы 1234 километра вчера. На 490 бензина осталось. Среднее все сбросилось. Раннее утро. Стартовали со станицы Павловской. Здесь пробка уходит в бесконечность. По рации говорят, что чуть ли не до перевала стоят. С грехом пополам доехали до джубни. Три часа в пробке стояли. Горячее, включая мрак. Проехали Туапсе. Зашли перекусить, что-нибудь купить. На улице Зарище. Едем с кондиционером. Тобик балдеет. Привет тебе передаю. Тоби, Тоби. Остановились. Где-то между Туапсой и Лазаревским. Перекусить. Сегодня чувствуется, до вечера будем ехать. Любимый Адлер, как всегда, встретил гигантской пробкой. От хосты и чувствуется до вокзала в Адлере. Так что стоим. И вот два дня в машине Тоби перенес прекрасно. Хозяевам не доставлял ни малейшей заботы. Вел себя отлично. Теперь лежит на пляже и наслаждается всеми прелестями Черноморского. Отдых. Не забудьте подписаться. Всего доброго. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.